на поездах можно уехать реально куда угодно. В Швейцарии моря нет, но в Швейцарии есть озера. Там, вот там, Женевское озеро.